Hello, Привет, на зовут Риналя и Наташа, мы создатели онлайн-школы по китайскому языку Манманлай. Сегодня поговорим о том, как стать своим в Китае. Невербальный язык общения, язык жестов, он, безусловно, очень важен в любой новой культуре, в которой вы находитесь. Все жесты, которые вы используете, могут быть неверно поняты собеседником и вести его в заблуждение. Сегодня в этом видео мы расскажем, какие жесты можно и нельзя использовать при общении в Китае. В диалоге при общении с китайцами мы часто можем, как русскоговорящие, показать себе на грудь, когда говорим про себя. Но китайцы так никогда не сделают, они всегда покажут себе на нос или на лицо, когда имеют в виду себя. Как подозвать к себе кого-то в России мы сделаем вот так, иди сюда. Но китайцы сделают вот таким образом, такое движение руки. В России по правилам этикета, когда мы находимся за столом, мы часто можем сказать хозяйке дома или официанту «Спасибо». Но в Китае мы не сделаем так. Китайцы всегда сделают так. Двумя пальцами устарят по столу в знак благодарности официанту или хозяйке дома за налитый чай. Ну, спасибо тоже китайцы, можно сказать. Но редко. Но редко. Если нам что-то передают в России или что-то дарят, например, как мы примем этот подарок? Спасибо. Или одной рукой. Не имеет значения. В Китае же все иначе. Знаком вежливости будет принять подарок двумя руками. Спасибо за кошелек. Я пошла. Ха-ха, хо-хо-хо. Как назло, ни одной шутки не приходит. Вот так мы смеемся в России. Но в Китае мы никогда так не смеемся, потому что китаянки всегда, и китайцы тоже, прикроют рот рукой. Вот так. Неприлично показывать зубы, язык и открытый широко рот, когда ты смеешься. Хотите новые видео на эту тему? Поделитесь в комментариях, какой жест вас удивил больше всего, или, может быть, вы уже используете какой-то китайский жест. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы будем дальше радовать вас подобными видео.